Здравствуйте, дорогие друзья! Идет 23-й день агрессивной войны России против Украины. Российские войска обстреливают украинские города, что приводит к гибели гражданских лиц и разрушению гражданской инфраструктуры. Удары приходятся на жилые дома граждан Украины, оставляя их без жилья, причем в первую очередь разрушению подвергаются жилища русскоязычных граждан Украины, спасение которых является задекларированной целью вооруженного вторжения России на территорию Украины. Так называемая денацификация Украины проводится Россией в первую очередь в центральных, южных и восточных регионах Украины, где проживает преимущественно русскоязычное население Украины. В этой связи стало очевидным, что так называемая Денацификация, проводимая Россией, в первую очередь в русскоязычной части Украины, является ложной целью военной агрессии России в Украине, а истинной ее целью является именно оккупация Украины, как бы это не пытался скрывать агрессор. Весь народ Украины поднялся на борьбу с агрессором, а женщины и дети центральных и юго-восточных регионов Украины, в отчаянии принимают решение оставить места своего проживания и бежать в страны Евросоюза, ближайшими из которых являются Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Таких граждан власти стран Евросоюза принимают по-разному. Например, в Польше весьма гостеприимно, а в других странах достаточно сдержано, если не сказать сухо. Ну, примерно как хозяева принимают незваных гостей. Видео о настроениях и бытии украинских беженцев, находящихся в одном из словацких лагерей, мне удалось раздобыть. Этот лагерь находится в городе Липтовский Микулаш на северо-западе Словакии. Услуги переводчика там оказывает моя бывшая однокурсница, эмигрировавшая в Словакию в 80-х годах. В связи с замужеством. Нужно заметить, что она ярая сторонница русского мира и поддерживает военную агрессию России против Украины. Но несмотря на это и свое крайне отрицательное отношение к украинским беженцам оказывает им услуги переводчицы, за что получает заработную плату. Именно это моя бывшая однокурсница, вышедшая замуж за словака, как она утверждает по любви, и предоставила мне возможность записать видео из словацкого лагеря украинских беженцев. Итак, первый фрагмент. Это довольно простая женщина из Киева, 1964 года рождения, не пенсионерка. Она рассказала, что поселена в лагере беженцев, где ей предоставили возможность жить в отапливаемой палатке на 15 человек, обеспечили пропитание, одежду, бытовые услуги и бесплатный проезд. Несмотря на это, эта женщина собирается покинуть Словакию и перебраться в соседнюю Польшу, где, как ей и мне известно, отношение к украинским беженцам намного лучше. Очень быстро в словацком лагере набралась команда из 15 беженок, желающих воспользоваться услугами микроавтобуса, который доставит их на вокзал, для того, чтобы отправиться в Польшу. В Польше, как им стало известно, достаточно нетрудно найти возможность бесплатного проживания на квартире, компенсацию за которую в сумме 200 евро в месяц за одного беженца получает хозяин квартиры. Вот мы можем видеть ряд палаток, в которых проживают беженки из Украины с детьми. Палатка рассчитана на 15 человек и отапливается дизельгенератором с расходом 50 литров дизельного топлива в сутки. Внутри палаток стоят ряды кроватей с тумбочками. Вот такие вот условия. Можно констатировать, что то, что не удалось Лукашенко, пожелавшему отомстить Евросоюзу за попытку провести в Беларуси выборы, не по его сценарию, путем открытия свободного выезда ближневосточных иммигрантов из Беларуси в Польшу, сейчас удалось Путину. Кто же заплатит за страдания несчастных европейцев, потесненных украинскими беженцами? Ответ очевиден. Все эти неудобства должен будет компенсировать тот, по чьей вине поток украинских беженцев хлынул в Европу. Надеюсь, что всем нам понятно, что вина России, развязавшей войну в Украине, в данном случае очевидна. Как скоро Россия заплатит Украине и Европе, сейчас предугадать трудно, но неизбежность этого не вызывает сомнений.